Всем привет, друзья! Как всегда, тигру... тигруля... мой, тигруля всегда, как говорится, ходит по пятам за мной. Да, тигруль? Надо тебе корм купить. У нас поросенок суп не ест. Вчера варила рыбный суп. Не хочет. Короче, съездили сейчас с Андреем с утра, с, утра, с утреца. До пятерочки изгоняли. Не купили там Мясо. Масло. Мясо. У меня одно, но у меня одно мясо. 5 килограмм сахара. Масло. Обязательно два больших бутыля. Так как я стряпаю, очень часто и масло уходит только в путь. маленькие стараюсь не покупать. ну на крайний случай, если уже когда приспичило и масло закончилось, и вечером особенно неохота никуда выходить, загоняют здесь поблизости за маслом и купила. Конфет взяли. Конфет взяли. Вот. вида халва. Они вкусные. Мне нравится чаем пить. Затем карамельки такие ребятишкам. И вот самые вкусные конфеты. Мы теперь с этого школьника мы переехали вот сюда. Дошкольники или школьники. Я уже забыла как название. Смотрите, что пересел сюда. Так, томатную пасту я сказала, не сказала, не помню. И, короче, я вот а, Пересела на Махеев Ну, знаете, что я Махеев и Кухмастер Мне очень нравится Купила кетчуп большой И майонез Махеев Ну, беру мой, этот Провансен белый И Махеев Больше никак Мне больше нравится Потому что Изменила я своему старому майонезу Так что вот так вот а, ну и как всегда говорит, для этого распылителя взяли а сейчас пойдем коз кормить доить, кур доить кормить то я что-то разговорилась да, разговорилась у тебя хозяйка да, тигруля тигруля скоро ты выйдешь на видео через час Дарина Дарина где у нас Дарина-то? Привет, Ули, скажи. Привет. <свят> Юля. Да, это поставим этот распылитель. Пахнуть будет вкусно. Вкусно пахнет? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> да. Нет, конечно, запаха нету. Откуда тебе будет вкусно пахнуть? Дарина, тебе сколько будет пивта? <свят> два. Два. Правильно. Два. Ты в садик любишь да. ходить, а? Да. Пока не надо, мама пока разговаривает. Ты в садик любишь ходить? Ага. Да? А что в садике делаете? Спать. Ага. Играете? Ага. Гуляете? Спать. Спать еще спите? Ага. Ночь. Ночь там бывает. Ага. Ты в туалет хочешь? Да. Иди тогда. Это оставь. Давай, иди, иди, иди. А? А Мася, Мася, масяня, пасяня. Тихо. Ну как брызнул отсюда. Брызнул? Не люблю я это дело. Не люблю. Ты меня знаешь. Нельзя так. Кш -кш -кш -кш -кш -кш. Вот так. И забыла показать. Кофе взяли. Milagro хорошая Хороший кофе. Мы кофе прям любим любим. Очень даже. Не для нас. Обожаем кофе. Всем привет, друзья! Ай, ну я же сегодня снимала уже покупки. Вечером мы собираемся сделать фарш Андрей накрутил. Ай, Дима накрутил, Андрей нарезал мясо. Дима все перекрутил. Короче, естественно, мы не чистый фарш делаем. Мы туда добавляем капусту, картошку, лук, э, сухари, э, кусок сливочного мяса, э, масло. Короче, ну киш Ну, вот такие обалденные получаются, друзья. Такие обалденные котлеты получаются. О! Да. Ой, да меня стучит. Привет, девушка. Ой, такая кулема. Да. Поставь, поставь. На стол. Молодец. Короче, сегодня принес мясо, Андрей. И... Yeah. Вот это он на гуляш, на все нарежет, короче. Это на суп, на тушить, ребрышки. Очень вкусно яйца. Да, с капусточкой. Кто-то мне подсказал, мои подписчики, извините, я не помню. Или Света, или кто, Светлана. Короче, не помню. Вот, естественно, нажарим сейчас, да. Папа жарит, На балкон вытащим, заморозим. И по пакетам завтра расфасуем. И будет у нас готовые котлетки. Вытащил и пожарил. Мама, а Очень когда... удобно. Мама а, да. <свят> Мама, а когда у тебя мочевая Привет. Мама, а когда у тебя мочевая Когда? 15 -го. А сейчас? 15 февраля. А сейчас? Чего сейчас? Еще январь, потом февраль. <свят> у тебя два февраля. Да, конечно, это же мясо. Что трогаешь? Папа еще у нас вот замочил, промыл рис пшенкой. А собирается кашу. Чего так плохо показывает? А, или камера? Телефон грязный, ничего не понимаю. А себе сделал кофе с молоком. Мы очень любим кофе с молоком с Андреем. Дима не пьет у нас молоком кофе. Он чисто кофе крепкий пьет. А мы вот так вот. Ах, обалденный. Знаете, какой вкусный. Молоко жирное. Оно напоминает на мороженое. Кстати, ласту. я варила из молока. Это было летом. Грушенку. Что ты хочешь-то? Хочешь? Я поняла. Маленькую какую тебе? <гулки> что <Че> ты хочешь-то? <гулки> бананчик мой. Ты Ой, ты что? что вы придумали? Мне, мне Короче, сгущенку варила, и надо молока побольше. Это зимой мало же даются. Даются они дают молока. И это, Давид говорит, мам, когда сваришь сгущенку? Ну, когда побольше будет молока, тогда сварю. Все, засняла я. Андрей делает у нас котлеты. Как я радовалась, когда у нас папа приезжает, Да, Динара? Вот так шлеп сверху, и они ровненькие. Еще одни меня распустили. Что? Распустили. Ну давай рассказывай секрет. Ну, рассказывай, почему? Потому... Я сегодня проснулась, потому что ма... мама... У тебя папа почему разбудил? Потому что... Э... Вы выпали мне телефон, а я выпала чехол. Я чехол выпала... Ты ведь умеешь, Розвей, говорить, почему не говоришь? Чехол, чехол выбрала. Скотенка. Скотенка. С котенка. Кот ⁇ нка. Сапочка вот такой. Телефон-то, папа, зачем купил? Папа Позвонить. Звонит. Подарок-то какой? Что Дел... у тебя скоро будет? Телефон. А кроме телефона что будет? Маленький еще подарок. <свят> папа скажет. День рождения. Папа тебе купил заранее на день рождения. Это уже не телепрошу, а тебе еще... सoisило, чтобы... а? Bruxelles> Мама потом на день рождения купит. Мама Секрет. Не... Мама мне скажет. Не скажу. Не скажу. Ну папа сказал, потому что... Потому что обещал, да, купить после Нового года тебе день рождения. А, это, телефон. Ден... Он... он обещал на телефон купить Hairna на Новый год, а хотя купил, потому что денег улопало. Потому что стиралку он маме купил. а Да. И не на Новый год обещала, а на День рождения. Что ты путаешь, девочка? Я обещал на Новый год. А потом... Я не помню, что тебе на Новый год обещал. Ладно. Он обещал. Не обещал. Он не перестала. обещал. Ты вообще не думала, что он тебе купит телефон. Он тебе вчера сказал, а после Нового года сказал, Динара, я тебе на День рождения подарю телефон. Так было? Так было. И не надо говорить, что ну, на Новый год. Под... Он... Когда был Новый год, после Нового года он сказал, что ты споришь, как это, я не знаю. Он по... не на Новый, он здесь... на, Новый год год он на Новый год, не он не на... сказал... Ты уже запуталась совсем. Он после, после Нового был... года сказал, да. Нового... так вот, а мы тебе что и говорим? Да. После Нового года, после Да, блин, папы. вы меня путаете, мам. Это ты нас путаешь. Когда не было Нового года, он мне обещал на Новый год купить. А я не знаю, что это потом. А тут стиралка сломалась. Да. А, блин, ты Он хотел пораньше тебе купить. Но не на Новый год, а на день рождения. Да, вот стиралку купили. Папа купил, маме, подарок. А то мама в кровь стирала, потому что по 5-6 часов мама даже вязать не могла. У нее все в крови руки были. Все болели ручки-то у мамы забыла, что ли? Такое лицо сделала. не знаю, да? Так, папе надо помочь котлетки вынести. Ты не сможешь. Сможешь спустись сначала? Вот. Так, девочки, у меня бананы поели. И сейчас, говорит. А Идет такая мода Кожуру, бананы выложить Как патчи на глазах Чтобы а, Не было чего Да, это папа еще будет делать Будет делать Чтобы не было а, на глазах, как говорится а, Под глазами Мешков и, и морщин Так что попробуем О, типа, Надеюсь, не умница А, помощники, все, все помощники Папу. Вот ты сама себе такой. Ну нет, я могу и это положить, пофиг. Здесь самый смак, самый сок. И, и Динара теперь... А где вы выписали? Мы вот спорили, спорили и ничего не сказали. Где вы купили телефон и за сколько? Ласоня, ласоня. Почти за 10 тысяч. Да, Тысяч. тысяч. тысяч. тысяч. тысяч. тысяч. тысяч. тысяч. тысяч. А, кашу, да, кашу варим Даринка говорит, снимай здесь, здесь. за 10 тысяч, да почти вышел телефон Генарки а мне еще чехолку купили, это как его да с котиком да, папа моя. специально разбудил, чтобы ты выбрала чехол а да? Па, а дядя сейчас па, упал, мама. я не понимала мама, мама. Мама потому что мы мама. всегда с утра ну, почему? потому я не вознялась У меня святой кусок Я нажимаю На любое еще Ну ты же потом проснулась и выбрала Ну да Ну А что Андрей потом на эти будем Да Котлеты то На доски Доски то хватит Андрей все сделал, Подготовил пока я это Занято было. <coughs> не монтировала, просто веду, скинула в компьютер все, на, на улицу, на балкон выставил на неделю сейчас вам котлет мама, мама, мама. мама. Что ты? мама, это зачем это пособие в камень мне добавила? тебе? убери! Я, Нет, наверное... я буду <пишись> пиши, пиши там знаешь какие тети злые, Давид Лучше не пиши, они тебя там скушают. Мне пофиг. Да <рех> nah, пофиг. Чувак, я покажу, что я ой е пошли пока. О, все опять раскидал. А маминым обручем сможешь? У меня рука Рука сломается, скажи, да? А что это такое у вас на столе мои баночки делают? А, это они на столе Это не лепили, они какую-то каку делали здесь. Это каша. Дарина кашу будет кушать. Какао, да? Да, котлеты папа на Сейчас Амина с Динарой придут, да, всем. Ну ладно, остынет, потом подойдет. Это Динара кушают. Котлеты очень вкусные, я попробовала, а, обалденные. Ты тоже, да? Такие воздушные получились, папа еще туда молочка добавил, вообще обалденные получились. Молоко? Да, обязательно. Папа. у нас поворощу какой, Ой, молодец он. Он стряпает еще. Аааа, еще! Два дня будем кушать. Ой, это жарятся котлетки. Да, приятного аппетита, каша, девочки. Каша, каша. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. Каша. каша. Идет, идет. Дарина, Дарина. Приятного аппетита. Каша. Дарина, приятного аппетита. Каша. Вот, молодец. Каша. Каша, да. Давай сюда двинем. Кушайте. Амина, приятного аппетита. Надеюсь, что... Мешать не надо, ты сейчас уронишь. А